Неделя с 15 по 21 марта – период кардинальных перемен. Три небесных тела меняют знаки Зодиака – Меркурий, Солнце и Венера. Период растущей Луны еще больше усиливает положительный потенциал недели. Важнейшее событие – весеннее равноденствие 20 марта в 11.38 по киевскому времени. Это ингрессия Солнца в знак Овен.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 До 2021 года господствовала земная стихия, эпоха материализма. Соединения Сатурна и Юпитера происходили в знаках стихии Земли. 21 декабря 2020 года земная стихия сменилась воздушной. Соединение Сатурна и Юпитера произошло в Водолее и открыло новый 200-летний цикл. Каждые 20 лет соединения этих планет-гигантов будут происходить в знаках стихии воздуха. Уже с 20 марта изменения будут ощущ... ощущаться очень сильно. Мы из эпохи стихии Земли перешли в эпоху стихии воздуха. В эпоху воздуха мы будем более открыты и больше стремиться к общению, установлению новых контактов, больше захочется человеческих отношений. Будем уделять внимание духовной составляющей. Усилится интерес к философии, духовным знаниям, эзотерике, астрологии, оккультным наукам. Стихия воздуха может существенно облегчить жизнь человека в целом. С 2021 года власть и собственность все больше ассоциируются не с полезными ископаемыми или финансовыми потоками, а с научным и технологическим лидерством а также господством виртуального пространства интернета с 20 чисел марта энергия напряженных аспектов сатурна и урана а также юпитера и урана будут преобразовываться в правильную активность и особенно продуктивными станут осенью 16 марта в 027 по киевскому времени в меркурий входит знак рыбы здесь имеет Статус изгнания и падения. Но при этом усиливается творческий потенциал. Люди становятся доброжелательнее, стремятся к взаимной заботе. Благодаря чему микроклимат в семье, в коллективе становится приятнее. Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития. Появится душевная близость, взаимная забота. С 21 марта ситуация изменяется. Венера Планета любви и взаимоотношений переходит знак Овна, где имеет статус изгнания. Нужно сдерживать себя в высказываниях, доверять партнеру, иначе отношения могут испортиться. Большая вероятность разрыва и завершения взаимоотношений, если они долгое время были на грани. Итак, 15 марта, понедельник. Растущая луна в Овне в гармоничном аспекте с Юпитером – Хороший день для заключения сделок по недвижимости в сфере услуг, особенно если вашим деловым партнером является женщина. Подходит для переговоров со спонсорами, влиятельными лицами, благоприятные дальние командировки, взаимоотношения с иностранными партнерами. Возможно получение прибыльных перспективных предложений, особенно из-за рубежа. Благоприятный день в финансовом отношении. Большинство людей настроены оптимистично – Готовы работать на результат. Хороший день для планирования семьи. Также подходит для восстановления гармоничных отношений. Благоприятен для приема гостей. Подходящее время для образовательных, правовых и религиозных бесед с детьми. 16 марта, вторник. Растущая луна в Тельце с 12.56 по киевскому времени. До этого период луны без курса. С 5.40 до 12.56. Утро напряженное. Квадратура Луны и Плутона. Эффективной работе помешают эмоции. Совместные ресурсы, распределение доходов, вопросы алиментов могут стать источником деловых и финансовых проблем. Возможны убытки и потери. Завершение устаревших производственных и деловых отношений смена стиля и условий работы, и, может быть, даже увольнение. В часы Луны без курса переходить на другую работу не стоит. Спокойное течение семейной жизни нарушается необходимостью срочно решить наболевшие вопросы. Но поскольку в первой половине дня период хвостой Луны, то все неприятности, случившиеся в это время, никаких серьезных негативных последствий не оставят.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 Вероятные ошибки там, где требуется точность и логика. Партнерские отношения выйдут на новый уровень развития. Появится взаимная забота. С 12.56 луна в Тельце в статусе экзальтации. И вторая половина дня благоприятна, особенно для решения имущественных и денежных вопросов. А также устранения тех проблем, которые возникли в первой половине дня. 17 марта. Среда. Растущая Луна в Тельце в соединении с Ураном и напряженном аспекте с Сатурном. В течение дня много забот, часто возникают препятствия, задержки, происходит неожиданный поворот событий, приходится импровизировать. Возможны трудности в отношениях с начальством, влиятельными людьми и официальными инстанциями, особенно если приходится иметь дело с женщинами. Домашние заботы мешают выполнению служебных обязанностей. Внезапные события в семейной жизни, в личных отношениях отражаются на ваших делах. Нарушается привычный порядок работы, возникают неожиданные, но быстро проходящие трудности. В финансовой сфере в целом все хорошо, но получение прибыли задерживается и или возникают новые условия. Что касается здоровья? Ухудшается пищеварение, происходит задержка жидкости в организме, что может вызвать ухудшение течения некоторых хронических заболеваний. Например, гипертонической болезни, почечных заболеваний. Также может напомнить о себе радикулит, остеохондроз. Но в большинстве случаев люди сами склонны придавать преувеличенное значение неприятным ощущениям и симптомам. При этом... Существует реальная опасность для беременности, поэтому девушки, женщины, будьте осторожны. Соблюдайте внимание и осторожность при использовании электроприборов и электроники. Также это хороший день для организационных мероприятий, внедрения прогрессивных методов труда и технологий приобретения оборудования. 18 марта четверг. Растущая Луна в Тельце в напряженном аспекте с Юпитером и гармоничных аспектах с Нептуном, Венерой и Солнцем. Период Луны без курса с 22.40 до часу 47 ночи следующего дня, после чего Луна переходит в знак Близнецы. Излишний оптимизм и склонность к чрезмерным финансовым тратам, готовность многое принять на веру могут стать причиной неприятностей. Финансовые и деловые ожидания могут оправдаться, если избегать предубеждений и некоторых предрассудков. В этом случае вы сможете принять правильное решение, увидеть перспективы и наладить долгосрочное сотрудничество. Остерегайтесь давать опримечивые обещания, так как реализация проектов может оказаться неоправданно дорогостоящей. В целом день гармоничный. Если напряжение Луны в Тельце, преобразовать в напор и энергию реальные действия, а не конфликты. В течение дня возможны недоразумения возникающие из-за различия в образовательном уровне и мировоззренческих позициях с партнером, коллегами и близкими людьми. Поэтому не стоит убеждать в своей правоте, лучше заниматься делами и осторожно оценивать перспективы. В этот день большой риск набрать лишний вес. Так как увеличивается аппетит, и хочется эмоциональные проблемы нейтрализовать, поедая сладкое и вредное. 19 марта, пятница, растущая Луна в близнецах в соединении с Марсом и Северным узлом, в напряжении с Меркурием и гармоничном аспекте с Сатурном. Раздражительность и нетерпеливость могут привести к ненужным спорам и ссорам поэтому любые высказывания и действия необходимо тщательно обдумывать хороший день для того чтобы начать тренировать свою волю заняться физическими упражнениями посетить массажиста текущие мелочи доставляют огорчение сюда еще может примешиваться неприятный осадок от неполадок в личных отношениях с братьями и сестрами, соседями могут возникнуть конфликты просто на ровном месте. Но если сможете сдерживать себя там, где это действительно нужно, то возможен конструктивный разговор, а деловая активность будет эффективна прежде всего в вопросах недвижимости и сферы услуг. Срывы запланированных встреч, денежные затруднения возникают из-за явной демонстрации раздражения и отсутствия пунктуальности. Хороший день для начала долгосрочных проектов, ремонта, бурной деятельности дома, во дворе, на даче. Хорошо удается работа руками. Важно управлять своими эмоциями и учитывать интересы близких людей. И тогда напряжение этого дня трансформируется в полезную силу и энергию, которая поможет вам сделать очень многое и даже достичь некоторых целей. 20 марта суббота растущая луна в близнецах в 1138 по киевскому времени солнце выходит из знака рыб и перемещается в знак овна наступает весеннее равноденствие астрономическое начало весны видео по этой теме появится на моем youtube канале в ближайшие дни в начале этого видео я рассказывала о важности события 20 марта этот день желательно провести радостно с приятными вам людьми пишите планы на год и проговаривайте свои желания отправляйте их во вселенную обращаясь к солнцу с этого дня начинается обновление в природе у многих людей также происходят перемены в лучшую сторону более подробно посмотрите мое видео скоро появится Друзья, если нужна платная консультация, связывайтесь со мной. Контакты на главной странице и под видео. 21 марта. Воскресенье. Растущая Луна в Близнецах до 14.17 по киевскому времени. Период Луны без курса с 14.03 до 14.17. После чего переходит знак Рака, где имеет сильный статус управления. Общайтесь с родителями и детьми. Можно устранить конфликты, гармонизировать и укрепить взаимоотношения. В 16-17 по киевскому времени Венера входит в знак Овна. Подробное видео об этом транзите появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Посмотрите, пожалуйста. Также в этот день формируются гармоничные аспекты. Секстиль Меркурия с Ураном и Трин Марса с Сатурном удастся найти выход из сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью способствуют продуктивности этого дня, а также улаживанию многих семейных и личных проблем. Многие люди обретают вдохновение, силу, энергию. Благоприятно долгосрочное планирование. И если кому-то нужна помощь, то она обязательно находится.